Всем привет э и добрый вечер, э сегодня вот э решил сделать такое вот первое видео, посвященное некоторым новостям с фронта, так сказать, и обзор двух э наших программ э я ее снова открою и пока сверну. Итак. Э, касательно того, что это такое видео не сделал, но хотел сделать одно обзор программы. Ну, теперь даже двух. Ну, может не все я знаю, но насколько я изучил их и понимаю, какими пользоваться. И касательно того, что, э, как это сказать, как я буду дальше делать на нашем с вами канале, кто любит смотреть мой контент, который я делаю, и кому просто нравится, кому может интересно так или иначе. Я решил, я делал вот стримы довольно долгой каждый день, но я решил, я буду делать и видео тоже, и чередовать день-день видео, другой стрим, потом день отдохнул, потом снова видео стрим ну, так постоянно. Вот кто а то вот так решил делать, потому что бывает, хотя это не часто, но на стриме. Бывает, что из-за каких-то перебоев, что ли, с соединением или еще что-то там с соединением, что бывает часть стрима пропускается, и она не трансли... он не транслируется на YouTube, когда провожу трансляцию. Я решил вот так делать. Ну, не судите строго, вот такое вот решение я принял что все равно надо как-то я и думал хотя это сделать что я например не будет получаться каждый день но пока получается а, ну, что ли вот такие новости тогда я покажу как может кому-то интересно будет кому-то понравится как я решил ну я тоже смотрел в интернете и как я настроил программу OBS, а AMD я уже AMD Radion Адреналин Edition я уже сам немного. Ну, там сильно я не настраивал, но немного поднастроил. Могу показать. чем с OBS? Вот так она выглядит, но вы знаете, кто ею уже пользуется подключил свой профиль и сделал вот сцена вот, вот можно создать новую Но я не буду создавать поставил я захват игры захват экрана это нужно чтобы mm -hmm. когда ты делаешь а если только захват игры то у тебя будет ну, там я помню раньше когда сам, начинал особые черный экран просто был только то я поставил уже давно вот такое что захват игры захват экран то есть я сам это в принципе изучал ну тут также можно вот источник выбрать тут их можно убрать также вот тут а вот при возможности если так захотеть можно вот какие еще поставить браузер Захват входного аудиопотока Захват выходного аудиопотока Захват звукоприложения Захват игры, захват окна Захват экрана Изображение, источник медиа Слайдшоу Сцена, текст Устройство захвата видео, фоновый цвет, группа Устаревший текст Вот такие вот есть виды Источников Например, вот мы выбрали Захват Захват игры или вот захват экрана, и вот так она выделяется. И можно тут уменьшить, типа не на весь экран будет. Или вот так на весь. Вот я убрал его вот сейчас. Но микшер звука, вы видите, у меня микрофон работает, включен И устройство воспроизведения. То есть всякие... Но сейчас она не работает, потому что никакой музыки не было включено. Переходы между сценами затухания, или можно обрезку. Но я оставил пока затухание длительность 300 мс. Можно также добавить перемещение, сдвиг, стингер, затухание в цвет, выцветание. Но я не все знаю, но насколько я изучил, я могу что-то рассказать и показать. А это расширенные свойства аудио, только активные источники. И дальше. Ну, можно запустить вот трансляцию, начать запись. Я уже запись введу, но не с OBS, а с AMD Radeon Adrenaline Edition. Но уже скажу, что AMD Radeon адреналин Edition ее можно использовать только если у тебя стоят.. На твоем компьютере AMD комплектующий, например, AMD процессор и AMD видеокарта AMD radeon Ну, скажу, что у меня из линейки AMD Ryzen стоит. А, то есть из серии AMD Ryzen. А, ну, а все видеокарты AMD называется AMD Radion. У меня игровая стоит видеокарта. А дальше, тут мы уже сказали, запустить трансляцию начать запись можно, но это понятно. Запустить виртуальную камеру, но я этого не делал, конечно. Тип вывода внутренний, сцена. Вот программа по умолчанию, предпросмотр вывода. Ну, типа можно. Может это имеется в виду типа включить, чтобы показывало твое лицо, например, на твоем видео или стриме. Ну понятно, что стримы это в принципе или что-то близкое, или это и есть типа имеется в виду прямая трансляция, режим студии есть. Вот. Это рассмотр и программа сцена. Ну я кстати тоже не использовал это. Затухание в черный. Во. Вот так. Затухание 300 мс обрезка быстрые переходы затухание черное блеска затухание переход а это типа как это показывает дублировать сцену дублировать источники менять при предпросмотра программы но ну, тогда убираем режим студии и все э -э что еще такое ну я тут вошел в профиль, но сцены безымянные. Э -э, настройки посмотрим. Ну, Русские у нас, все мы тут можно выбрать. Вот Акри, Дарк, Грей, Лайт, с Несистем, Ями. Но у меня стоит Ями. Э -э, ну это пожелание. желанию, еще нещебное время при запуске я. Включил также показывать окно подтверждения при запуске трансляции и пока подтверждения при остановке трансляции. Правда, не знаю зачем. ну ладно, пускай стоит. А вот это уже остальное не включал. Показывать окно подтверждения при остановке записи и автоматически включать запись во время трансляции. Привязка расположения источника. Включена. Призка края экрана, чувствительность привязки 9,5, Привязка к другим источникам тоже есть. Так, система 3 включен. Предпросмотр, показывает направляющий выравнивание пикселей тоже включен. Режим студии, показывать отметки предпросмотра, программа. Мультипросмотр, переключение сцен щелчком мыши, показывать название сцен, показывать безопасной зоной. Ну, насчет трансляции мы подключили youtube rtmps включить аккаунт рекомендуйте, но ну, это как кто хочет по желанию ну и использовать сквозь потока для продвинутых пользователей там будет показан ключ трансляции вот и если он он должен быть таким же как и на самой трансляции Творческой студии YouTube, когда ты переходишь запустить трансляцию, там будет он указан, нажимаешь на глазочек, и тебе показано, он должен быть таким же, какой он там, он должен быть здесь таким же самым. Э э. Ну, здесь у нас стоит недействительное, это потом можно поменять. Я его ABS пока использовал только для двух игр, потому что AMD Radion... Адреналин Edition не показывается Я проверял на самой трансляции только черный экран при запущенной игре Поэтому я использовал OBS и тогда все нормально ну, Вывод это тут ну, для трансляции настройки Тут есть кодировщик x264, но я выбрал mdhwh.264 6 звуков дружек, но у меня стоит первая это такое разрешение экрана. Я могу и больше поставить, но уже тогда не все будет влазить будет выходить за экраны не все мне видно будет. Управление BitRate, там CBR, ну тут есть и VBR и SQP, у меня CBR стоит. BitRate 6000, это в принципе должно хватать. Я смотрел, и там даже было расписано, какие лучше ставить смотря под какое разрешение там зависит диапазон например от 3 до 6 там вот под такое можно разрешение типа ну там сколько пикселей в смысле э, например под 720 может вот такое подходит а под если там уже больше тысячи то там надо больше ставить получается Через эту программу больше у меня не получится поставить именно такое такое разрешение такое получается. Это VMD Radiant 1 Edition. Я могу там получается больше пикселей можно. А тут как-то вот так. Три ключевых кадров 0, но можно задать. А 0 это авто. Предустановка баланс. Пускай и так и будет. Но ну, я ничего не буду менять, просто рассказываю. Профиль main есть BaseLine и High это вот так читается, но ставим Main максимальное количество B кадров 0 если честно не знаю что это есть параметры AMF, FFMPEG используйте для указания нестандартных параметров AMF или FFMPEG Пример: WebL 5.2 Profile Main B Pictures, поэтому внутри. Ну, сейчас я скажу, ничего, ничего не понял особо, что я прочитал, но ладно. Э, для чего все равно это конкретно нужно использовать? А для, не, для нестандартных параметров. Ладно. Это для трансляции, кстати, настройки. То есть вообще вот такой простой или вот расширенный, простой. Эrer... Ну вот так он выглядит. Мы будем на расширенном показать. Вот наши настройки на дальше запись тип. Ну вот, GPS не делал записи. Пока AMD Radeon, где надеюсь нет проблем, то я пока не буду... Можно вот... Это куда будет сохраняться путь. Его можно вообще легко поменять. И так далее. И так, и так. Ну вот. Формат записи. Тут есть FOV, 4 MOV, MKV, TS, m 3 8 можно наверное, MP4, например. Вот. Я пока я не использую, то можно так и оставить. MKV, это и все. Один. Кадировщик, использовать кодировщик потока или которые тут у, ну, указаны например, amdh h264 или вот такой S 265 HEVC, или x264 э, автоматическое изменение файлов я не включал аудио, витрит аудио 160 на всех дорожках стоит можно меньше выставить, можно больше уфер повтора не включен аудио у нас частота дискретизации 44.1 килогерс что ли так читать каналы стерео ну и в принципе я думаю я тут больше ничего не менял видео базовое разрешение холст 1680 на 1050 соотношение сторон 16 1610 Входное масштабированное разрешение у нас 1152 на 720. Но правда, YouTube говорил, что такое разрешение как бы нестандартное, но все равно работало. Соотношение сторон тоже 16-10. Фильтр масштабирование бикопический. Четкое масштабирование 16 выборок. Общее значение FPS 60 можно меньше поставить. Ну пусть будет 60. Есть горячие клавиши можно настроить, например. На запуск и остановку трансляции. На начало и остановку записи или приостановить, возобновить запись. Упустить, остановить повтор, например. Запустить виртуальную камеру или остановить ее. Включить предосмотр, отключить его. Ну и так далее. Есть тут захват, игры, захват окна на переднем плане. И остановить захват. Специальные возможности есть. Тут можно, например, использовать другие цвета, но я не использую, поэтому я не могу тут ничего делать, пока я вот не включу здесь. Использовать другие цвета, например. По умолчанию иные для дельтанизма пользовательский. Я не буду ничего настраивать тут. Вечать процесса средний. Показывать предупреждение об активных операциях вывода при выходе. или 3 d 11 Тут я тоже особо ничего почти не менял. Например, разве что, как советовали, поставил, а привязать к IP по умолчанию, нужно другие любые, которые тут недоступно указать, но не буду. Итак, я включил регулировать битрейт в зависимости от перегруженности сети бета. Вместо пропуска кадров будет задействовано динамическое изменение битрейта на лету, чтобы уменьшить перегрузку сети. Обратите внимание, что это может увеличить задержку для зрителей в случае внезапного забивания канала. После уменьшения битрейта может потребоваться несколько минут для его восстановления. Нидачное время поддерживается только для RTMP. И включил сетевую оптимизацию. Тоже. Атси пейсин я не включал. Честно говоря, не знаю, что это. И также включено аппаратное ускорение для источника браузера, если я такой поставлю. Ну, в принципе, все. Применить. Да. Капусть будет так. И, значит, э, насчет OBS все. Сейчас переходим, что ли... AMD Software Adrenaline Edition, вот он. Тут показывает игры, которые я запускаю, конечно за игры, он считает и то, что можно было бы не считать за игры. А... это самое, тут даже Spotify считает, например, за игру. Можно вот проверить снятие обновлений драйвера и ПО. Например, драйвер на видеокарту. И другие AMD драйвера, если есть обновление, можно установить. То есть, когда она будет, он загрузит, и потом закроется и установится. Ну, конечно, может погасать экран, потому что устанавливает драйвер. А тут можно сделать запись видео, что я делаю сейчас. Сделать снимок экрана. Например, мне показывает, какая комбинация клавишки. Ctrl, Shift, плюс I. Запись видео... Ведется. Повторный показ. Это Ctrl плюс Shift плюс S. Внутренний GIF. Ctrl плюс Shift плюс J. Вот также можно сцены делать по умолчанию. Или вот такая сцена я настрою. Можно еще создать. Это тут показана последняя игра. И вот недавние игры. И указано, сколько на этой неделе в часов. FPS, если он может показать. Можно настроить игровую графику тут тоже вот показан FPS и время, общее время игры вот такие вот тут показано последнее, что мы записывали это обучение, как включить разгон, например, boost your game но я не буду делать разгон, мне это не нужно статус MD-Link, я кстати пытался, например, на телефоне или там в планшете поставить статус MD-Link но Э -Э, не получается не работает нет, само приложение запускается не получается подключиться к компьютеру вот к этому приложению Link не получается э -Э, так ну тут это раздел игр которые он определен ты их запускал он может их здесь показать которые установлены которые в избранном Ну это уже вручную можно их добавлять Записи трансляция, запись ведется, микрофон путем камеры у меня нету. Можно ее установить. Активное окно, полноэкранный, регион, все это можно настроить. Но сейчас нельзя, потому что я веду запись. Можно режим рации включить, и тогда она будет работать при нажатой клавише. Я это вот тоже узнал. Можно показать индикатор, если включить это включил записывать видео именно вообще любое, что происходит на рабочем столе. Иначе кое-что не будет вообще показывать, это чисто черный экран будет. Например. При включенной функции возможно запись от трансляции рабочего стола и любых открытых приложений. Есть расширенные настройки, но вот посмотрим прямая трансляция. Я этот ключ поменяю. Это Все мы убираем. Тут можно вот Facebook. Например, есть Red Stage 10, но я не знаю. Я никогда не пользовался. Redstream, кстати, тоже. Twitch, YouTube или пользовательская трансляция. Подключено кастом ну, Здесь есть чат, но он в данный момент недоступен. В принципе, он всегда вот у меня недоступен полный экран или регион активное окно остановить запись потому что я записываю уровень громкости то есть если я вот говорю он все это убавляет это все уже мы говорили тут есть сцены вот. можно новую добавить есть вот редактор сцены тут можно вот, включить индикатор вот например он здесь будет или но его перемещать видео никуда нельзя я так понимаю, камера. Например, если есть. Будет, например, здесь на Или можно переместить в любое место. О, отключаем. И наложение чата. Включил, но оно не показывалось все равно, можно отключить. Только вывод. И тут такие как координаты, что ли, или что-то такое X, Y, W, H. Или это как смершных средний маленький или средний большой например такая сцена есть по умолчанию но их также можно убрать ну как добавить например новую сцену давайте ее уберем вот файлы мультимедиа тут показывает все что было записано когда-то так тут можно их выбрать группировать Сортировка записи. Выберите форматы для отображения, список. То есть вот в виде списка будут. Обновить галерею мультимедиа, например. Вот. Что еще? Добавить, настройки мультимедиа. И также есть раздел производительность Тут будут вот показатели, показательно. Так оно. Да, показывает, вот, например, сколько используется ОЗУ, сколько используется э, процессора, ЦП, центральный процессор, сколько видеокарта вот, используется, насколько. И видео, то есть графический процессор, да. И видеопамять, сколько задействуется. Тут есть вот дополнительные показатели, можно посмотреть. Тоже тактовая частота, значит тут тоже должно быть. Вот, есть. А вот тут уже по узлу не Кадров в секунду, но это, например, если ты в игре, ты можешь открыть и посмотреть, сколько. Меньше можно, больше вот открыть время кадров, частота кадров. Отслеживание можно начать с журнала, интервал выборки. Включено, что все это будет настраиваться на уложение, что будет налаживаться по размеру, вот столбцы, прозрачность, текста белый или можно другой, даже пользовательский. Отобразить оверлей показатели и показывать графики счетчики. Но я это не включил. Так. Что у нас дальше? Настройка. То есть... Тут можно по умолчанию или разгон ГП, но я не буду это делать. Тут пользовательская. Amd Smart Access Memory. Это у нас умный инструмент. Uh. AMD Smart Process Memory использует 256 мегабайт памяти. Проверьте прошивку своей платформы, чтобы определить, можно ли включить Amd сам. Итак, это глобальная регулировка такая, ГП. А это консультанты, тут можно консультант по настройкам, вот игры, киберспорт, энергоспряжение стандартные. Давайте перейдем в настройки. И вот показывает, какая версия у нас программы, выпуск ее по дате и что вот состояние актуальной версии вот можно проверить даже и раз нету он будет все равно так показывать если есть новая версия он напишет тут у нас показывается сколько у нас видео памяти и прочие сведения об оборудования можно увидеть и сведения о по и драйвере даже тут можно увидеть то есть все неплохо также cp Подробности, даже сколько ядер и оперативной памяти, и подробности касательно этого так как оперативная память не может обойтись без процессора. Верно. И значит, как-то вот так тут предпочтительная версия ПО. Рекомендуемый плюс дополнительно можно только рекомендуемый, но пускай будет как это будет на вечер обновление автоматический загрузка драйверов и по когда будет доступно отключено. профиль настроек импорт экспорт -э, сброс настроек по умолчанию, сброс статистики говорят, если необходимо это был отчет о проблемах запустить средства отправки отчетов об ошибках но ну, я не буду его сейчас запускать обнаружение проблем включено AWMD Software Adrenaline Edition. Можно там посмотреть информацию. Но это по системе. Видеокарта. Включен графический профиль у нас. Можно пользовательский, но недоступно включить его. У нас включен Radeon Anti-Lag. Уменьшение задержки вывода. Родион Чил есть. Ограничить частоту кадров и экономии энергии. У нас это отключено. Radeon Boost. Динамическое разрешение при движении тоже отключено. Коррекция изображения радион включена. Улучшение прорисовки. Резкость на 80 стоит. Изменяет интенсивность четкости изображения радион, Influenced Sync. Уменьшение разрыва кадров и задержки отключено. То есть такая синхронизация. Альтернативный режим VSync, который уменьшает разрывы кадров и задержку, но не ограничивает частоту кадров. Работает как с системой, так и с дисплеями с фиксированной частотой обновления. Ждается вертикального обновления. Выключено, если не указано, приложением. Пускай так и будет. Дополнительно есть также. Управление целевой частотой кадров отключено. Сглаживание использует настройки приложения. Метод сглаживания множественная выборка. Морфологическое сглаживание отключено. Они фильтрация отключена. Качество фильтрации текстур стандартное. Оптимизация формата поверхности включена. Режим тесселяции оптимизирована, AMD. Тренд буферизация OpenGL отключена, 10-битный формат пикселей отключен. Обучая нагрузка GP видеокарта. Сброс кэша шейдеров, можно его выполнить, но не буду. Дальше, по дисплею что у нас. Давайте скажем, что мы включили, например Что у нас например, режим масштабирования сохраняется Отношение сторон Обеспечение сохранения HDMI включено 12 отдачи 8 BPC. Другой нельзя вот пикселей RGB 4.4 А, тут есть ограниченные характеристики, а, можно их посмотреть, это касательно нашего экрана, да? Э -э так, ну тут понятно, пользовательский све свет, яркость, оттенок, контрастность, насыщенность, как это включено, пользовательские разрешения, нету аудио и видео видео профиль по умолчанию настоит тут есть и другие но жем демонстрации показывает ну, сравнением букв бок сочетание клавиш что-то можно это все настроить значит вот так настроено примерно можно поменять если захотеть дальше учетные записи а это что мы подключили что еще можно подключить если захотеть md link это приглашение начать трансляцию за ожидание чат приглашение в link Game, пока таким Ну я говорю пытался подключиться к компьютеру пресс телефона зайдя в вам не получается по каким-то причинам разрешение трансляции примерно кузовской 1280 до 720 а это такое разрешение есть 720 пикселей типа где у меня видео AVC, h264 сервер AMD Link включен ну если я им не пользуюсь в принципе то пока значит и отключаем его а это даже сервер такой был Ну, включим чтобы еще показать автоматическое настройка обратбола windows его можно настроить Использовать шифрование, это включено. Ну тогда отключаем его. Я его все равно не использую и не знаю, как чтобы к нему подключиться. Проверял. Тогда. Но, как я говорю, он не работал. то Опять же, по, уже по записи трансляции. Здесь по записи, а здесь уже по прямой трансляции. Тут еще и файлы мультимедиа. Указан путь. Ну, если захотите, можно его поменять. Так. Запис... Записать видео с рабочего стола, что... о чем мы говорили, включено. Мы не показываем индикатор Заход области экрана без полей, тоже есть. Профиль запис... записи высокий. Решение записи внутри игровой. Кадровая частота записи 60 FPS. Скорость потока видео мегабайты в секунду 30. Скорость потока аудио 192 км в секунду. Тип катерин-видео, AVC. Ага. Аудиоканал автоматический. Записывать звук с микрофона включено. Уровень громкости микрофона на максимуме. Режим рации отключен. Это все касательно видео. Прямая трансляция ультра выбрал. Я думал проверить разрешение 1080 пикселей, вот тут получается больше у нас 60 кадров в секунду Скорость потока видео 6 мегабайт в секунду Скорость потока аудио 128 км в секунду Можно добавить трансляцию в архив и дальше файл мультивидения. Конечно место сохранения мультимедиа Товторный показ отключен, мгновенный гиф тоже отключен а значит, если включить, можно их делать, например. Повторный показ в игре воспроизводит ваш последний игровый у меня. Уже отключено устройство звукозаписи по умолчанию. в выборки два это по производительности. это овервой показатели. Мы не отображаем. Расположение журнала производительности, типа где он находится. И скрыть оверлай показатели во время запи записи. Это включено. Дальше настройки. Внутри игровой оверлай включен. Браузер включен. Меню панели задач включено. Реклама включена. С помощью удовольствия включено. Язык русский. Тут есть другие языки. Такие основные. Вот как-то вот так что ли. Да. Света поверх других окон нет. Положение боковой панели слева. Можно и справа включить. Анимация эффекты включено. Итак, не, это сбросить настройки. Тут есть сделать таких уведомлений, сообщения, например, новости AMD Software Adrenaline Edition. Нужно очистить все. Тут есть это у нас AMD Software Survey, то есть какой-то вот опрос. И есть даже получается встроенный браузер. Вот что важно тут есть. Эээ... Ну тогда что мы скажем? Тогда я рассказал немало и думаю на этом мы закончим. Опять же не судите строго. Это было первое мое такое видео. Я его обработаю вырежу что не нужно и все будет окей и скоро как вы знаете мы все равно увидимся это мы продолжаем свое развитие уже больше года и... и будем продолжать и дальше как конечно у нас получилось